В России разработали корабль, способный погружаться под воду. Центральное конструкторское бюро морской техники ЦКБ МТ, Рубин разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Сообщили РИА новости в пресс-службе предприятия. Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.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 Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла. Этот вариант имеет максимальный состав вооружения, малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает страж опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей. Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны, это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена. Как подчеркнули в Рубине, в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и ее последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли. Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте Страж подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность к погружению позволяет Стражу решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, более простыми и выгодными, сказала представитель Рубина. Проект Страж создается как настраиваемый, его модификация и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам. Условиями использования и имеющимся возможностям, отметили в Рубине. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.